Я пойду не пугаю, Неуходили его поедем. Ба, где Show. Oh, yeah, show! show! Mm. Ah oh! Чего? Зевак, You're yeah, Не, когда я все. Sure. Give it up, i don't know c strange No, mm -hmm.